Доброго времени суток, дамы и господа. Сидел спокойно ночью, занимался раскидкой баджей на репутацию для твинков. Сейчас же ярмарка идет, можно выгодно все это реализовать. И появляется статейка, появляется новость довольно-таки интересная о том, то что объявлена дата выхода обновления 10.1. Давайте зайду в игру, открою календарик и мы с вами рассмотрим, как скоро это произойдет. Все, внимание на календарь. На текущий момент, начало апреля, обновление 10.1 выходит 3 мая 2023 года. Что это значит? Это значит то, что через неделю стартует сезон, в котором будут уже миф-плюсы, в котором будет рейд, и до Диабло остается, получается, менее месяца. Теперь представим картину, что вы хотите поиграть и в Диабло, и в 10.1. Ну, придется немножко выбрать, хотя за этот месяц в целом-то можно и неплохо все отформить, так-то если глобально задуматься Да, нужно будет опять вновь проносить 20-очки, да, вновь будет рейдовое освоение, но на это можно найти определенное количество часов в неделю Хотя немножко прогрессу в Diablo это будет мешать Грустно, мне не очень хотелось, чтобы обновление 10.1 выходило в мае, но так как компания Blizzard уже начала тестирование еще в марте обновление 10.1, то в целом это было ожидаемо. Такая вот дата, пометьте ее в своем календаре, 3 мая 2023 года По факту будет море интересного Само собой сделаю еще видосик довольно-таки скоро о том, что стоит сделать до обновления 10.1 То есть какие награды, например, пропадут И, быть может, вы займетесь этим списком Список будет довольно-таки небольшой, но я думаю, каждый найдет для себя занятие в этом месяце, в этом замечательном апреле На этом все всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!